Друзья, я снова рад приветствовать вас на нашем канале. В этом видео речь пойдет о вот такой детали. Это так называемый охладитель-обогатитель от газогенератора Лига-02. видео для тех кому интересно как устроено и как работает э, этот обогатитель для начала хотелось бы отметить то что эта деталь изготавливается из черного металла не из нержавеющей стали как это наверное должно было быть сделано в чем могут быть проблемы из-за этого так это в том что черный металл имея контакт с щелочной средой и имея доступ к кислороду, А кислорода в данном случае в этом устройстве очень много, так как гремучий газ состоит на одну треть из кислорода. Соответственно, внутренняя часть этой конструкции очень легко поддается окислению и коррозии, что и вызывает большие проблемы. В верхней части устройства можно увидеть так называемый смеситель. Это устройство, которое позволяет смешивать э, получаемые газы в нужных нам пропорциях. Как я уже говорил, из этого штуцера выходит у нас газ, э, максимально обогащенный углеродом, а из этого штуцера у нас выходит э, чистый гремучий газ. Так вот, для э, получения э, газа с нужным химическим составом э, нам необходимо иметь э, смеситель. Вот эта э, деталь, э, как вы можете увидеть, имеет э, так называемые клинья. С одной стороны клин направлен э, в переднюю часть охладителя, а с другой стороны, наоборот, в заднюю часть. Так вот, перемещая э, вот это колесо, мы одновременно высвобождаем выход газа из одного шланга и перекрываем выход газа из другого. То же самое можно наблюдать и с этой стороны. Если установить колесо посередине, то через оба шланга будет выходить газ без ограничения пропускной способности. Вот, в общем-то, и все устройство. Сейчас я разрежу этот охладитель и покажу его состояние и то, как он устроен изнутри. Теперь мы попытаемся отрезать этот смеситель, так как он в данном случае будет только балластом, будет портить внешний вид, поэтому я сейчас его срежу пилой. Балласт срезали, а заодно и носик. Один черт он нам уже не нужен. Мы будем сюда устанавливать быстроразъемный механизм. Вот что у нас получилось. Я полностью убрал Механизм-смеситель, так называемый, для смешивания получаемых газов. Я зачистил место, где был впаянный носик для выхода газа. Сюда я установлю быстроразъемный механизм для быстрого соединения шлангов горелки с этой емкостью. Во второй части бака, в том месте, где находился штуцер для соединения с резиновым шлангом, я также просверлил отверстие. Сейчас я здесь зачищу, будет все красиво. И на это место мы тоже приварим резьбовое соединение для установки быстросъемного механизма. Отверстие, служащее для заправки вот этого бака, также рассверлю сверлом 9,3 миллиметра и установлю вот такую резьбовую заклепку. Потому что резьба, находящаяся, резьба нарезанная в корпусе, она уже разбитая, и винт, который сюда заворачивается, держится неохотно, и того и гляди, при первом же обратном хлопке выстрелит как пуля. Поэтому я установлю новое резьбовое соединение в виде вот такой заклепки которая будет надежно удерживать долгие годы запорный винт этого бака. Ну вот, отверстие просверлено и теперь сюда отлично вставляется резьбовая заклепка. Для фиксации заклепки я использую вот такой специальный инструмент, это заклепывальщик для резьбовых заклепок. Вот и все, заклепка надежно зафиксирована, не только надежно, но и герметично. Так, ну вот я... Зачистил все детали под сварку. Я зачистил перегородку, зачистил одну часть бака и вторую. Сейчас мы их сварим. После чего на места, где были установлены штуцеры, я приварю вот такие муфты, резьбовые муфты с резьбой 1,4 дюйма. В которые будут заворачиваться вот такие быстросъемные механизмы коннекторы. Вот, одну резьбовую муфту я уже приварил, сейчас возьмусь за вторую. Вторая муфта тоже приварена, и теперь я буду сваривать эти детали между собой. Предварительно установив по центру вот эту перегородку, но отверстие я поставлю, как говорил ранее, вниз. Так, ну что, вот процесс сварки бака завершен. Я сварил перегородку и две части корпуса воедино. Теперь мне осталось все это красиво зачистить. Я имею в виду зачистить старую краску, а скорее всего я воспользуюсь щелочной смывкой, которая полимерную краску смывает. За две минуты. В общем, я эту краску уберу. И мне останется только отдать этот бак на полимерную краску. и восстановить его первоначальный внешний вид. Я совсем забыл, что сегодня воскресенье. И, естественно, на полимерную покраску мне попасть сегодня не удалось. Поэтому мне пришлось скрасить бак подручными средствами. У меня есть вот такой баллончик краски. Он максимально похож на оригинальную краску в общем э я уже практически все выкрасил осталось э навести так сказать э финишный лоск На улице сегодня прекрасная погода и краска должна высохнуть на солнышке и на воздухе достаточно быстро. Друзья, ну вот прошло несколько часов и краска, которую я окрашивал наш бак, уже высохла. Я установил на бак быстросъемные механизмы для удобного разъема э, шлангов горелки с баком. А также я изготовил еще одно дополнительное отверстие в баке для более удобного слива бензина. В старых лигах в этих баках всегда был дополнительный винт для слива бензина, но почему-то в этой лиге сливного отверстия не было. И я так понимаю, что для того, чтобы опорожнить этот бак, необходимо выкрутить единственный винт, который тут находился ранее. Он являлся и сливным, и заливным. Надо было выкрутить этот винт, демонтировать бак и, перевернув его, вылить все содержимое, что, в общем-то, не очень удобно. Теперь, добавив вот этот дополнительный винт и сливное отверстие, можно сливать бензин, не, так сказать, не утруждая себя. Ну и теперь осталось только продемонстрировать, как же работает новый бак, обновленный бак. Лиги 02 с внесенными мною изменениями. Теперь, как вы можете понимать, регулировка химического состава пламени и изменение характера пламени можно делать путем изменения подачи газов на горелке. Это более удобно, чем это было ранее. Сейчас горит чистый гремучий газ без добавления углеводородных добавок, а теперь я наоборот закрываю подачу чистого гремучего газа и открываю максимальное обогащение гремучего газа углеродом. Прекрасно. Настройка пламени теперь очень удобна, в отличие, от того, что это было... в отличие от того, что было ранее. Ну что же, на этом я буду заканчивать. Я надеюсь, этот ролик послужит прекрасным. Материалом для тех, кто захочет переделать свою лигу под работу с двумя шлангами. Под работу с ацетиленовыми горелками, либо с горелками типа рубин, у которых присутствует два шланга, а не один, как это в штатных горелках лига. Ну, как я уже говорил ранее, теперь э, с газогенератором Лига можно работать не только используя э, обычные классические отселеновые горелки, но и, к примеру, как я говорил, э, горелка Рубин. Она теперь отлично коннектится с емкостью э, 0,2 Лиги и теперь прекрасно можно работать и, в том числе и с этой горелкой. Ребят, я надеюсь, что мое видео было полезным для вас, надеюсь, что оно вам понравилось, поэтому оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Заходите на наш канал почаще, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч, всем пока!